Часто к нам обращаются в студию те, кто хотят действительно продвинуть свой собственный сайт. Ну а что если у вас сайта нет? Вот с чего нужно начинать свои работы первоначально? Конечно же многие скажут, что собирать сайт нужно с семантического ядра. Да, этот ролик, как вы поняли, будет сегодня про семантическое ядро. Но не совсем верно. Я скажу, что перед этим пришествует еще несколько этапов. Один из них анализ конкурентов, второй это само собой нейминг и брейдинг вашей компании и изучение рынка. Если вы эти вещи не проанализировали, то конечно сбор семантического ядра это будет вам бесполезно, потому что если вы ничего не изучили, то вам будет тяжело. Но сегодня мы поговорим именно про вот этот третий этап, сбор семантического ядра для сайта, сайта которого нет. То есть если вы планируете создавать сайт, который вы еще не создали. Причина может быть такая, потому что есть сбор семантического ядра для сайта, который уже создан. И, допустим, вам нужно всего лишь нормализовать структуру, это другая работа, про нее посвящено, есть уже много роликов, вы можете на них сходить посмотреть. Но сегодня мы посвятим идею тому, что если сайта нет, но есть конкуренты, и вы хотите, конечно же, к ним приблизиться. Давайте так, научимся сегодня собирать семантическое ядро от А до Я при помощи как платных инструментов, так и бесплатных. Я вам покажу, конечно, в чем преимущество платных инструментов. Потому что действительно они полезны, ну и что можно сделать за счет бесплатных, но ну, в чем их недостаток. Поехали. Итак, давайте мы возьмем один из сайтов и вот просто на примере этого сайта, вот возьмем нишу, например, курсы, обучающие курсы, это очень популярная тема в SEO мне прислали ссылочку либо это потенциальных клиент, либо сайта для анализа, я не знаю это на следующий наш вебинар который планируется с 7 мая скорее всего видео это выйдет раньше чем сам вебинар пройдет с Михаилом Шакиным, и мы будем там разбирать анализы конкурентов и вот собственно мне прислали этот сайт и я решил его взять за основу нашего ролика. И вот на него будем учиться собирать действительно семантическое ядро. Почему я его выбрал? Выбрал не Москву, какой-то другой привычный. Потому что я взял специально небольшой бизнес. Это курсы образовательные в Челябинске. Да, город специально выбрал тоже. Так просто совпало. И вот мне прислали ссылочку на этот учебный центр Боливы. Вероятно, если я буду создавать аналогичный конкурентный продукт, вот есть у меня один из конкурентов, этот Болива, и я пытаюсь с ним конкурировать. То есть у меня тот же самый спектр услуг, я называюсь как угодно, там э, все что угодно, придумали себе название, провели маркетинговое исследование, то есть у меня уже есть сайт, купленный под него домик, и мне надо собрать семантическое ядро. Вот смотрим сейчас, как бы я бы поступал. Первоначально я бы изучил структуру сайта конкурента, которому я буду собирать семантику. Я четко вижу, какие у него есть иерархии. И точно так же я должен продумать все эти иерархии на нашем будущем сайте. Поэтому мы берем какой-нибудь Mind Manager и продумываем, конечно же, эту иерархию. То есть, понятно, вот у нас есть главное. У нас есть все вот эти страницы, которые вот мы можем взять у конкурента. А, и, конечно же, взять его основные курсы, на которые он заточен. То есть, вот, если мы возьмем, так скопируем, и вот его курсы. Точно так же мы можем потом зайти в статьи. Статьи у него не выводятся, то есть, нет, что, а это вот, это наши курсы выводятся. Других у него выпадающих в меню нет. Есть вот, есть конкретно о школе новости, даже преподавателя, Здесь об организации общая страница. Это общая страница, лицензия и тому подобное. В принципе, очень-очень, я так сказал бы, неплохо реализованная система. То есть вот эти все страницы, она решено у него в виде PDF, -ок, но это как уже решили. То есть есть страница организации, есть общая страница о школе, которая рассказывает про школу непосредственно. И тут идут ответы на вопросы. Ну, тут можно посмотреть раздел новости, это четко новости. Ну, и, конечно же, раздел наши преподаватели, это тоже, ну, собственно, важный раздел. То есть, смотрите, я планирую сайт, но семантику мы будем реально собирать только под некоторые разделы. Разделы, на которые будет собираться семантика, скорее всего, будут находиться вот здесь. Я вот сейчас вам их просто помечу. Так, тут сейчас заливка, заливка, заливка не могу найти. В общем, вы понимаете, вот курсы. И, конечно же, все, что будет находиться в разделе статьи. Фактически, в SEO будут участвовать только вот эти страницы. Другие страницы в SEO практически не участвуют они нужны для других целей. Поэтому когда вы продумываете структуру сайта, вы должны четко понимать, что ключи собираются только на те страницы, которые я выделил. остальные страницы они под SEO не затачиваются, они нужны для юзабилити, для других целей. Они их обычно не гуглят, но обычно на них попадают изнутри сайта, то есть когда находят эту информацию, то есть, есть если вы спроектируете сайт, в котором будут только те страницы, которые заточены под SEO, но будут отсутствовать страницы не заточены под SEO, вы проиграете в другом, в юзабилити и про это я останавливался в своих прошлых видео, обязательно сходите и посмотрите их. Сегодня будем учиться собирать семантику для вот этого простого сайта. То есть главное у нас заточено обучение там или курсы онлайн, это наше главное. Да? Uh, в частности, она зато... А, учебный центр красоты, он заточен вообще. То есть. И давайте посмотрим, по каким ключевым словам она ранжируется. Это легко, просто берем точный URL и смотрим. Точный URL мы видим, что страницы ранжируются, учебный центр, обучающие курсы, но ну, в принципе так оно и есть. Это вот те, те страницы, по которым она ранжируется. Ну и соответственно, если мы посмотрим, там другие страницы, они там занимают тоже свои, свои топы, то есть можно взять ключи. То есть, как вы видите, я уже при помощи Ахревса могу из конкурента взять ключи просто уже в готовом виде. Вы скажете, что Николай, это на самом деле так легко? Я говорю, да, так легко. Я могу сейчас просто скачать вот эту семантику его сайта полностью, вот как она есть. А, вот домен, домен без субдоменов вот просто взять все его ключевые слова и вот тут 284 ключевых слова вот так вот скачать и получить семантическое ядро вот просто на пустом месте на основе сайта конкурента само собой мне надо будет взять четко его ключи для конкретной страницы и распределить их по страницам уже непосредственно в виде таблиц то есть как вы видите вот мы сейчас скачали вот мы сейчас эти странички получили это очень быстро, то есть при помощи Ahrefs а семантика собирается на самом деле очень быстро и я считаю, что если у вас есть четкий конкурент, чьи услуги вам нужно украсть, конкретные ключи нужно страницы украсть, то конечно же оптимальный вариант взять ключи конкурента и как говорится разбить их по блокам, то есть мы сейчас берем данные, фильтр и конечно же берем, распределяем страницы по их как говорится рейтингу, то есть мы просто их сортируем по алфавиту. Ну и само собой, тут у нас есть такой нюанс, что сервис, конечно, мусор, мусор тянет. Но вот наша главная учебный центр Челябинск. Вот мы видим ее трафик, вот мы видим ее волюм, вот этих ключей. То есть само собой, тут можно убрать то, что совсем мусорное в ручном режиме. И вот ваши ключи, по которым вам нужно действительно там продвигаться. Учебный центр Челябинск, учебный центр Челябинск, обучающие курсы Челябинск. То есть по факту вот эти ключи, которые являются для главной. Соответственно, тут вы видите кучу мусора, но вы берете эти главные ключи, заходите сюда же в Keywords Explorer, вбиваете и вытягиваете. И получаете вот All Keywords Ideas, все ключевые идеи. Этот, нет, это no, phrase, match. phrase match, sorry. И получаете все ключи, которые, возможно, для этих, этих страниц наиболее релевантные, То есть оно их вытягивает релевантными сразу в список. Скачивайте список. Вот он, ключи для главной страницы. Точно так же проходитесь по другим страницам. То есть если мы возьмем сейчас следующую страницу. А, здесь у нас, видите, блок, блок, блок. Нас интересует Our Lessons. Нас интересует, допустим, дизайн и роспись ногтей. Вот эта страничка ранжируется. Дизайн, курсы дизайна Челябинска — это мусор, явно дизайн ногтей и роспись. Плохо, что она ранжируется по курсу Our Lessons дизайн и роспись ногтей. Потому что, скорее всего, толком так и не ищут роспись ногтей. Я даже не уверен, что ищут роспись ногтей курсы. Но обучение. Да, именно так не ищут. Поэтому толком-то трафика по этой странице нерелевантный. То есть в основном. А вот обучение шугарингу. И курсы шугаринга Челябинск, вот как мы видите, вот курсы восковой эпиляции, курсы шугарингу. Вот это, это ключи, которые вот четко годятся для этой страницы. То есть э, вы видите, что есть страница, которую я показывал, и ее действительно трудно взять за основу. То есть, например, вот даже вот у, у конкурента страница дизайн и роспись ногтей плохо ранжируется. То есть нет, так не ищут так не ключи. Но вот, например, страница курсы депиляции ранжируется. Что это значит? Это значит, что когда вы будете выбирать услуги для продвижения, вы должны четко понимать, что и у конкурента некоторые страницы услуг могут быть названы неправильно. И иногда просто глупо брать их название как есть, а возможно подумать над другим. И вот сейчас мы видим, что с курсом депиляции все хорошо, но вот дизайн и роспись нахтей Челябинск у нас плохо. Поэтому что мы делаем? Мы ищем нового конкурента, но не целый домен, а конкретную страницу. Мы ищем дизайн и роспись Нахте. Челябинск, чтобы увидеть того, кто будет занимать топ. И вот мы, а ну, собственно мы его и видим, возьмем другого, может у него получше. А у него видите дизайн ногтей, поэтому мы берем его сайт explorer, убиваем эту страничку и смотрим конкретные ключевые слова для этой странички. И вот мы видим ключевые слова для этой странички, дизайн ногтей, дизайн гелевых ногтей и вы видите тут ключей конечно уже побольше. И что мы берем? Здесь мы берем сразу несколько ключей. Дизайн ногтей, оформление ногтей и закидываем в Keywords Explorer. Дизайн ногтей, Челябинск, оформление ногтей, Челябинск. Почему я везде уговариваю Челябинск? Потому что если вы продвигаетесь по какому-то конкретному региону, понятно, что все гео могут быть тоже соответствовать конкретному региону. Вот, курсы дизайна ХТ, Челябинск. ХТ, Если вы сделаете вот так, то вы будете, ну, как бы есть риск, что у вас будет очень много собрано ненужной ГЕО. Поэтому вот именно платные сервисы в этом плане, конечно, проигрывают, потому что оно действительно может тянуть не те слова, которые вы хотите. В этом есть одна особенность. То есть, здесь общая семантика тянется в большом диапазоне. Поэтому, выкачивая здесь, здесь надо сразу отсекать все запросы, которые содержат название городов. И, соответственно, убирать их и кластеризовать. Как вы видите, тут ключей, видимо, не видимо, половиной тысяч ключей. Поэтому для запроса дизайн ногтей, то, конечно, лучше в Челябинске заточиться, чтобы продвигаться по своему региону. Более того, вас же интересуют курсы. Курсы. И... Ага, так не ищут. Курсы дизайн ногтей Челябинск. Вот, как мы видим, еще опять будет опять болива. Нет, кстати, есть какая-то отдельная страница Beauty Nails, которые занимают по первое место по этому запросу. Удивительно. Давайте проверим. Смотрите, мы сейчас изучаем исключительно э, непосредственно запросы. Сайты могут попадаться, не очень, это факт. Но вы должны четко смотреть запросы. Поэтому вот здесь вот мы видим, здесь и маникюр, и ногтевой сервис. И что мы имеем? Мы имеем кучу ключей, которые нужно сортировать. Конечно же сортировать ключи. Удобно, если они сразу ну, идут, как говорится, в готовом виде, как вот мы сейчас смотрели по вот этим страницам, допустим, вот, обучение маникюра Челябинск, курсы маникюра Челябинск. Здесь все просто. Вы взяли вот так вот ключевые слова Keyword Explorer, забили и скачали. То есть вообще, в принципе, вам даже особо не надо мучиться, потому что вот, вы взяли всю семантику сразу, получили и сразу с ней работаете. Вот она у вас есть, какая она существует. И вы знаете, какие слова нужно... Как говорится распределить по странице то если у вас страницы не очень удобно приходится собирать ручками и вот здесь мы переходим к другому этапу когда действительно ручками ну как бы собирать трудно то есть если например вот мы видим вот эти ключи то есть мы можем их даже вот так вот допустим скопировать а, и например вот э, курсы маникюра это вот у нас вот идут дизайн ногтей это курсы маникюра допустим вот у нас будет ногтевой сервис Uh, очень неправильный такой вот запрос, я бы так сказал. Uh, кстати удивительно, курсы маникюра это страница ногтевой сервис, я неправильно поставил. То есть это страница ногтевой сервис, То есть название ногтевой сервис уже неправильно, Как вы видите, у конкурент не очень правильно назвал свою страницу. Курсы маникюра будет более правильным названием. Точно также же по другим страницам парикмахерское дело, мы точно также можем проверить, как продвинуто у него какие запросы у него продвинуты. Более того, обратите внимание, что у него есть внутренние страницы. То есть, если вы обратите внимание, есть отдельная страница по наращиванию ногтей. Это тоже нормально, когда страница имеет подстраницы. Фактически, взяв за основу его структуру, можно полностью распределить все эти запросы. То есть, вот если я неправильно чуть сделал, если взять запросы, добавить в примечание, то есть, а вот здесь, допустим, добавить его под разделы. то есть мы сейчас... Возьмем конкретные разделы страницы, маникюра. У него, благо, это сделано в виде папок, так что, в принципе, вот мы видим, у него есть аппаратный педикюр, э, мастер ногтевого сервиса, у него есть страничка наращивания ногтей, то есть у него уже созданы сразу раскластеризованные запросы. Поэтому, если вы берете, изучайте конкурентов, создать страницы без проблем. Но иногда конкуренты ошибаются, поэтому приходится собирать действительно запросы с нуля. Как я бы поступил в таком случае? Я бы по-другому сделал, я бы взял бы, собрал бы из всех конкурентов запросы таким платным сервисом и кластеризовал их ну, каким-нибудь инструментом. Есть несколько способов кластеризации. Один это такий коллектор, второй это наш инструмент. Начнем сейчас с нашего инструмента и пройдемся по нему коротко. Мы создали наш кластеризатор именно с целью, чтобы очень быстро уметь распределять кластеры по их потенциальному весу. Не скажу, что он сразу распределит вам правильно, то есть по группам, это логично, он автоматический сервис и более того, он обучаемый сервис, ему нужно ручками надо помогать и обучать я сейчас вам покажу как пользуюсь я кластеризатором как я распределяю группы по страницам но как я понимаете, я не ухожу от созданной структуры которую я взял за основу первоначальная структура как я показывал в той карте она остается неизменной именно касательно общей структуры сайта и мы работаем только над теми услугами теми страницами по которым нужно контент действительно распределить итак перейдем к кластеризатору кластеризатор это наш инструмент мы его создали исключительно для того чтобы кластеризовать семантические ядра и он позволяет закидывать огромное количество ключевых слов. Огромное. Ну все зависит от вашего тарифа, конечно. Вы можете выбрать там любой из них. В принципе многим и не нужен э, что-то больше базового. Поэтому это факт, то есть вам хватит и базовой версии. Он понимает всевозможные различные файлы, которые вы скачаете. То есть при попытке загрузки, то есть он может закачать любой файл, который вы ему скормили. И, условно говоря, этот файл вы, он распознает по ключевым словам, сразу их понимает, где они, каким группам. И, конечно же, он их кластеризует. Единственное но, он плохо понимает синонимы. Синонимы разной ниши бизнеса, то есть, например, если шугаринг это значит одно, допустим, восковая апелляция это то же самое, то, как говорится, нужно помогать. Как вы видите, вот он рассортировал у нас по самым трафиковым запросам вверху. И соответственно вниз. Как вы видите, он э, обратил внимание, то что Челябинск везде используется. В Курсы Челябинск, маникюр в Челябинск. Наша цель, чтобы он на слово Челябинск не реагировал и не пытался его кластеризовать. Поэтому мы ему, э, как говорится, говорим: Челябинск, игнорируй. Чтобы он его не воспринимал как лишнее слово. Почему? Потому что если э, у вас будет много городов, то это будет, конечно, иметь существенное значение. А в противном случае, вот, если вы таким, такой трюк сделали, то он будет его распределять уже отдельно. Вот. Что изменилось? Да, появились другие странички, вензели на ногтях, курсы аппаратного маникюра, школа индустрия явный мусор, его можно удалить сколько стоит маникюр, уроки маникюра на начинающих и тому подобное, что вы видите, вы видите конечно огромное количество ключей, которые по факту ну может быть не до то есть вы скажете Николай так вы наверное, мало ключей собрали, говорю, вот именно, если собрать много ключей сразу со множество конкурентов получается картина гораздо глубже и сейчас я вам это попросту покажу, давайте зайдем на наш сайт который мы смотрели вот этот Bolivar.ru и поищем его конкурентов то есть для этого зайдем в сайт explorer ну, и, конечно же, поищем самих конкурентов. Топ-домены. Но домены вот конкуренты. Их можно искать разными способами. Можно брать ключи, искать до можно искать вот так вот ручками. Ну и, конечно, их надо проверять. вот Челябинске. Вот. Москва не подходит. Тоже Москва, наверное. Нелхаус Москва. И вот это подходит. Итого, вот у нас есть сайт номер один и сайт номер два. Мы берем их ключевые слова. И, конечно же, Первый и второй. Пока собственно, слова ищутся, мы видим, что здесь 600 слов, здесь 193 слова, мы видим, что слов немного на самом деле, то есть такое бывает, что сайты действительно слабенькие, но я говорю, лучше всегда семантику брать в первую очередь из всех конкурентов своего региона, то есть это оптимальный вариант, чтобы у вас не потянулась семантика а, другого региона, и мы говорим только сейчас про использование платных сервисов для снятия семантики если мы будем пользоваться другими сервисами я расскажу об этом чуть дальше так что не стоит выключать видео я рассказываю как при помощи ахрепс собственно линиевый сеошник может собрать семантику для будущего сайта Потратив, вот сколько вы времени смотрите этот ролик так. вот все наши ключики скачались мы заходим в наш кластеризатор и конечно же все наши скачанные ключи вот так вот выбираем и заливаем. Ключей стало больше. Запускаем поиск. Ну. И здесь видим, конечно, много чего интересного. В дизайнах и фотогалереи надо же такой ключ. Подтянулся дизайн ногтей, салон дизайн ногтей, образцы дизайна ногтей. Ну, я бы сказал, ключ мусорный, мы от него избавляемся. Курсы парикмахер все-таки, обучение маникюру. Ключей стало больше. В каждый кластер распух, и в него добавились новые ключи. Вот это и есть особенность, конечно, чем вы больше ключей заливаете, тем лучше это само собой, то есть если вы в кластеризатор скормите еще больше ключей, то получится, ну, вполне себе адекватная семантика и вам будет действительно проще работать. Почему я рекомендую использовать платные сервисы, а не перебирать слова руками? Во-первых, сортировка по трафику у каждых слов нужно знать четко трафик именно желательно фразовых запросов в этом плане мне очень нравится как дается цифра Ahrefs он дает именно потенциальный фразовый трафик что очень важно то есть не только широкое соответствие, но еще и фразовое соответственно в этом плане мне он нравится даже больше почему потому что некоторые запросы могут стоять в обратном порядке то есть более длинное слово может быть даже вверху вот. И другие сервисы в этом плане не могут так похвастаться, например планировщик ключевых слов он выдает только широкое соответствие, соответственно слово из одного слова всегда будет иметь миллионный трафик и это минус. Поэтому фразы даже вот он, разные перестановки слова, окончания он тоже выбирает у них разный трафик, это тоже очень важно обучение на косметолога, обучение косметолог и обучение косметологов. разные слова форма он тоже считает разный трафик у этих словоформ. Поэтому да, я считаю, что вот именно платные сервисы в этом плане серьезно выигрывают. И вы получаете огромную семантику, которая уже разбита по группам. А что нужно делать дальше? Нужно каждую группу соотносить с новой будущей страницей. Будет ли это новая страница или ее не будет. Или вы будете напротив этого кластера говорить, не буду создавать страницу. Что для этого нужно сделать? Ну, нужно, как говорится, скачать результат. Так, секундочку, неправильно. Мы вот так вот сейчас возьмем все, выделим и сохраним выделенные, это удобно сделать, вы можете сохранить как все, так сохранить выделенные группы и таким образом, как говорится, получить себе свою семантику сразу без всяких проблем, так, пока он что думает. отправим ему запрос, давай. Вот, вы получаете семантику, разбитую сразу по группам. Здесь вы видите частоту, кд, это показатель конкуренции ключевого слова, средняя стоимость контекстной рекламы, то есть и тип ключа, который распознает система. Что вы увидите? Страницы разбиты по группам, поэтому ваша задача всего лишь разбить странички по кластерам, это сделать очень легко. То есть вы просто взяли вот так, выделили все страницы. Тут у нас 486 ключей. Выбрали промежуточный уток. Выбрали сортировать, допустим, по частоте. Считаем, нас, нас интересует не ID группа, а группа. Сделали результат. И получили группировку. Готовую группировку. Вот у вас есть данные. Вы взяли все итоги, допустим, покрасили в желтый. Я люблю так делать, очень удобно. Ага. Не захотели с первого раза, но со второго точно. Вот. И теперь напротив каждого желтого блока вы просто ставите будущий URL, будущей страницы, которая она будет. То есть будет ли у вас эта страница, вот ее у вас семантика, вот у вас есть кластер для этой семантики. Вы сможете сказать, Николай, маленькие кластеры. Но так весь нюанс, что у некоторых страниц будут они небольшие, а если вам нужно создавать под страницу, у нее будет отдельный кластер. То есть, что очень удобно, допустим, если хотите заточиться под запрос. Об, обучение косметолога. Вот у вас страница под обучение косметолога. Захотите заточиться под страницу обучения парикмахера. Вот у вас то, что ищут с обучением парикмахера. Там, допустим, салон красоты Челябинск. То есть, если вам нужно сделать страницу про обзоры на салоны красоты, пожалуйста, вот можно сделать там салоны красоты Челябинск, например, все, что, что угодно. То есть, как вы видите, по разным запросам что-то уйдет в блог что-то уйдет на отдельной странице и вот здесь вот очень важно когда вы изучаете иерархию изучив иерархию конкурентов вы думаете это будет под страницей этот кластер или он будет в вершине страницы или он будет в статьях то есть принимая решение по каждому отсортированному кластеру вы идете так сверху вниз и говорите допустим обучение ногтевому сервису это услуга то есть соответственно вы берете вот так обучение ногтевому сервису да вот она у вас есть то есть вот вы взяли вот этот кластер обучение ногтевому сервису, сори, вот он у вас и взяли его ключи обучение ногтевому сервису. Ну правда в единственный момент, что обучение ногтевому сервису почти не ищут, то есть как вы видите там мастер маникюра он есть. Так мани. Вот маникюр Екатеринбург, а тут Екатеринбург затесался, вот с Екатеринбургом, вот это минус. Екатеринбург нужно весь, как говорится, удалять. Как его удалять на старте? Допустим, если вот мы бы делали это изначально и правильно. Все города не нужны, вы должны взять в вашем кластеризаторе и заминусовать. Заминусовать очень просто. Екатеринбург. Делаем поиск. Он сейчас пройдется и прочистит все лишние слова. Точно так же касается и других городов. Рекомендую пройтись и другие города почистить. То есть вот такое у нас получилось здесь 189 кластеров. Таким образом вы пересматриваете результат, пересматриваете и оставляете только то, что вам нужно. Те кластеры, которые вас интересуют. Соответственно, вы увидите, что какие-то кластеры имеют трафик, но они слишком узкие. Что это значит? Это значит, что возможно слов недостаточно. Слова нужно дособирать, зайти и воспользоваться любыми другими сервисами какие сервисы порекомендуем давайте пройдемся сервисы для сбора ключевых слов конечно же в первую очередь хорошие и платные Следующий сервис, который приходит на ум для сбора ключевых слов, конечно же, это k Collector. И K-коллектором я пользуюсь постоянно, я пользуюсь ним для того, чтобы в быстром режиме сорвать слова, почистить слова, обработать слова, его инструментарий действительно огромен. Но я в нем, конечно, не очень люблю кластеризовать слова, но все-таки иногда, если семантика маленькая, то я могу это и сделать и непосредственно в K-коллекторе. Почему? Потому что мне приходится перебирать некоторые слова там по 5-6 по страницам, K-коллектор с этой задачей справляется просто безупречно, ну то есть с глубокой семантикой у него есть проблемы, как и в принципе у любого кластеризатора. Наш кластеризатор в этом плане более гибкий, я могу ему сказать какое слово является синоним, какое нет, с кей коллектором с этим есть проблема и некоторые слова он воспринимает как есть. И в зависимости от того, как его сегодня спарсили выдачу, он закластеризует так, а завтра спарсите выдачу, она, он кластеризует иначе, в этом плане он не очень удобен поэтому давайте так говорить на чистоту. будем говорить про кей коллектор как про инструмент который действительно классный и вот э, мы будем говорить о его плюсах как я его использую я не буду рассказывать про интерфейс кей коллектор я просто расскажу как допустим в него быстро скормить ключевые слова которые вы допустим выкачали из за хрев действительно иногда это очень удобно потому что вам нужно собирать трафик для этих слов а у вас нет на это времени да пожалуйста легко заходим импорт э, из csv и выбираем вот, собственно, те слова которые те, слова, те, те запросы, которые есть. Обратите внимание, единственный момент, если вы будете качать слова из Ахревса, он не распознает их как колонку. Поэтому единственный вариант, как говорится, выжить в этой ситуации, это э, взять запросы CSV-шные и, конечно же, отредактировать их в блокноте и вставить в Excel и пересохранить. Другого метода я, к сожалению, не нашел. вот Поэтому... Если вы знаете, то окей, потому что в противном случае у я так и не нашел способ, как по-другому их сделать, пересохранить их. Вот, мы сейчас сохраняем. Что, он опять не на май разбивает? Ну да, конечно, как обычно он не разбивает все по майю. Вот И вот это вот из-за того, что он не воспринимает это как через запятые, как через табуляцию, вот, собственно, в этом, в этом есть серьезные проблемы. У кого Excel на английском языке, этой проблемы не будет, вот с январем и маем, потому что это проблема из-за точек. Но нас точки меньше всего интересует, нас интересует разбивка всего лишь по колонкам. Конечно же, вот, собственно, это единственный момент, когда вы со хребцем, ну, как бы мучаетесь и должны как-то его обозвать. То есть, допустим, книга и обязательно в формате CSV, разделенный с запятыми. Вот это очень важно. Вот так приходится каждый файлик пересохранить и скормить. То есть, если мы сейчас импортируем CSV-шку, вот этот книга один, он его нам… А, секундочку, его надо закрыть. те коллектор настолько глуп, что не может открыть сохраненный файлик. Это тоже нужно понимать. Понятно, вы можете импортировать еще и чужие проекты, поэтому иногда многие любят покупать проекты, то есть и как есть. Я уже здесь по умолчанию поставил все поля, все которые мне нужны. То есть и вот он может там единственный момент он CPC может красиво, некрасиво понять, ну бог с ним. Вот он их понял, вот он их залил, вот наши все ключи залиты уже из того сайта, который мы брали за основу. то есть. Если провернуть этот трюк со всеми другими сайтами, понятно, вот они здесь будут залиты вот полностью со всеми заполненными полями. Я не буду заливать все остальные сайты, покажу, что можно делать еще. Понятно, что из них можно их уже разбивать по группам сразу, можно взять по странице, то есть конкретную страницу взять, разбить, сразу вот парикмахерское дело, вот вы взяли, вот так вот выделили слова и там, не знаю, Отметили выделенные строки и там перенесли в раздел парикмахерское дело. Можно так сделать. Можно вообще в автоматическом режиме сначала группы создать, импортировать сразу все по группам. Можно и так. То есть, как вы видите, можно уже в кейк работать. А потом для тех групп, у которых мало слов, например, мы сейчас такую найдем одну. Вот, э, нет, от нас интересуют именно исключительно уроки, а не блок. Так, так, так. Вот, секундочку. Какой-то подологический педикюр. вот почему бы и нет, вот такая вот запрос. А, подология обучения педикюр Челябинск. Но просто, как я понимаю, это не педикюр, это именно отдельно. Подологи подологический педикюр. Давайте посмотрим, что это вообще за запрос. Существует ли он в целом? Для этого мы, конечно же, зайдем на... Wordstat. Word. Wordstat. Яндекс.ру. И проверим, что вообще это такое. По. По. По. По. ищут педикюр, педикюр патологический Москва. Ну, такой специфический. Аппаратный педикюр, педология. Аппаратный патологический педикюр. То есть, как мы видим, есть такие запросы, поэтому мы берем его и используем для сбора. Обучение педикюру. Но прежде чем мы будем пользоваться гигалектором, не забываем выбирать правильно регион. Иначе у нас потянет полный мусор. И, конечно же, мы говорим про исключительно Яндекс. И, и просто мы ничего не сможем сделать. Смотрите, вот здесь такая очень важная, обучение педикюру. Есть такая штука, называется скобки. То есть скобки это срабатывают как и варианты, которые вы переберете через вертикальную черту. То есть если, например, курсы вертикальная черта, обучение вертикальная черта, он там, что еще там есть, онлайн, нет, оно понятно, что онлайн, курсы, обучение, школа пола педикюра у ну, педикюра она будет как угодно педикюр челябинск точно так же мы можем добавить отдельным таким запросом если мы вот сейчас вот, вот возьмем его так забьем посмотрим какие она слова найдет как видите вот он сейчас логинится, у нас есть журнал который позволяет отследить ну и собственно Key Collector он работает, он проходится по тем словам, которые, которые вы ему задали через эту систему. Я рекомендую использовать эти вот синонимы, для ну, как бы через скобки для синонимов, для сбора слов, потому что иногда э, лень забивать по миллион раз много вариантов слов. Но если, как говорится, вам трудно с этим интерфейсом, да и в принципе этот интерфейс работает только в Яндексе, в Гугле не работает, я создал чуть-чуть э, другой инструментарий, который позволяет это делать. Вот, собственно. Вот скачанные наши ключики, курсы педикюра, обучение педикюра. Как видите, вот они скачались по Челябинску. Соответственно, подология не скачалась. Ну, я думаю, мы ее тоже увидим сейчас в ближайшее время. Как видим, тянется Екатеринбург, он нам не нужен. Мы убираем, я так понимаю, он рядом. И есть второй сервис, который позволяет все эти трюки перекрутить. Ну, все эти слова перекрутить сервис называется у нас он генератор ключевых слов сейчас мы на него зайдем пока собираются слова почему мне нравится key коллектор для сбора слов он именно для сбора он не повторяет дубли, то есть если я правильно начал собирать слова дубли по умолчанию не повторяются. но есть один нюанс если вы собираете семантику уже сразу по будущим кластерам собирайте в обратном порядке от кластеров наименее трафиковых к кластерам наиболее трафиковым иначе у вас будет каша и вы потом будете все время сидеть и перебирать эти слова ну конечно кластеризатор вам в помощь он хотя бы с кластерами вам поможет и распределить слова по группам вот нас интересует непосредственно генератор ключевых слов. Так, так, так. Утилита для быстрого сбора ключевых слов. Здесь, условно говоря, вы забиваете все ваши варианты. Допустим, подология. Подология. педикюр аппаратный педикюр ну и соответственно здесь обучение курсы э -э школа выучить все что угодно здесь можно там там челябинск например написать при желании добавить челябинск вот тогда у вас будет конфликт, педикюр Челябинск, это будут те, кто действительно педикюром занимаются. Поэтому нас интересует только обучение педикюра, а не сам педикюр. Поэтому вот вы взяли, вот ваши запросы, скопировали их, ну и соответственно ищите. Единственный момент, да, то есть если мы их ищем, мы их должны искать вот таким образом, то есть загвивать и искать. Есть куча трюков, которые позволяют искать, как говорится, при помощи подсказок. Но, например, вот у Google подсказки есть, то есть, например, но они игнорируют регион, поэтому вы можете вытянуть очень много ненужных слов. Поэтому я люблю искать по YouTube, он к региону меньше всего привязан. По YouTube подсказки, они самые-самые такие вкусные. И вот здесь действительно можно найти интересные слова сразу для конкретных страниц, можно проверить. И то, видите, вылетает Москва, Краснодар, с этим нужно действительно бороться. То есть вот геозапросы, если вам не нужны, то они однозначно, ну вот от них надо избавляться. Ну а потом результаты, которые вы собрали на примере вот патологического педикюра. Я специально выбрал эту страницу на Абум, вот прямо вот в режиме онлайн. И вот, собственно, вы можете сейчас взять и собрать все частоты для всех страниц. А, там, где частот нет. Почему я люблю собственно Яндексовские частоты, то есть пару, пару на эту собирать, они собираются сразу в нескольких видах в широком соответствии, в фразовом соответствии, можно даже в точной словоформе. В этом плане мне очень нравится, потому что я могу примерно прикинуть какую фразу лучше использовать для тайтла, какую фразу лучше использовать там в начале предложения, какие слова выбрать чтобы они были в description. То есть в этом плане мне действительно нравится сортировать ключи по Яндексу и вдобавок это очень быстро, потому что это не требует каких-то феноменальных временных затрат и я могу очень быстро отсортировать ключи по трафику, желательно по частотному трафику. И, конечно же, убрать мусор, который тут же повылазит. Всякие спб и тому подобные ключевые, ключевые слова. И обратите внимание, вот я вижу всю семантику, рассортированную по блокам. И, как вы видите, те слова, которые я залил изначально с хревса находятся всего лишь здесь. А найденные ключи в основном были найдены ручками и находятся гораздо выше. То есть обратите на это внимание, особенно когда вы будете собирать действительно семантику. То есть вы можете упереться в то, что некоторые слова действительно Еще я заметил одно, что у меня ключики собираются с трафиком за год, а, со... а изначально в WordState собирается трафик за месяц. Это значит, что вот эта частота будет неверной, поэтому я бы ее удалил и снял бы снова. Почему я люблю трафик за год? Потому что некоторые тематики могут быть вполне сезонными и сегодняшний месяц допустим за последние 30 дней может быть пустым и практически его никто не может искать поэтому я рекомендую смотреть циферки вот в кей коллекторе за год для выбора ключей и как вы видите вот они как-то сразу стали более живее и естественнее то есть в этом плане конечно вот обращайте внимание на годовые цифры это очень удобно и как вы видите мусор который остается на дне он вам не нужен ключи с очень низкой частотой я бы не рассматривал для seo вообще а, многие скажут, Николай, зачем? я говорю, для SEO я бы их за основу не брал для продвижения, то есть их можно оставить там, выбрать какие-то интересные, но хотя бы то, что имеют там за год ищут 10 раз, это уже предел, то есть вам уже туда так глубоко макаться не нужно, то есть это значит ключи, они не для SEO, они просто их изредка спрашивают, они появляются на уровне погрешности, для продвижения они не совсем годятся, в контенте могут быть упомянуты, хотя бы по слову из этого ключа, но э, для продвижения они не сгодятся Собственно, а что такое семантика? Да, семантика это наши будущие анкоры. Анкоры, которые мы будем использовать, конечно же, для ссылок, внутренних ссылок и, конечно же, внешних ссылок. И поэтому очень важно выбирать трафиковые анкоры, потому что чем более трафиковый анкор соответствует в этой странице, тем оно и лучше. А сейчас я проведу такой короткий ликбез, быстро соберу семантику и покажу, что получилось. Итак, когда вы уже в Key коллекторе собрали ключевые слова, вам нужно будет готовый список, конечно же, привести в порядок. Ну, в порядок его приводить несколькими способами. В первую очередь это, ну, конечно же, найти дубли и удалить их. Самый простой способ это удалить неявные дубли, такой есть инструмент, анализ неявных дублей, я его очень люблю. Вот. При помощи него я сортирую ключевые слова с определенной частотой допустим, которые не используются, и удаляю их. Это значит, что, допустим, вот, например, фраза «учебный центр Челябинск» ищет 686 раз, а учебные центры 51 раз. Значит, мне учебные центры точно запрос не нужен, и таким образом я их удаляю из всего списка. Количество ключей резко худеет, и, собственно, моя семантика становится более естественной и более нормальной. То есть теперь мы уже смотрим, на что мы уделяем внимание. Мы уделяем внимание так называемым большим группам. Большие группы – это группы, в которых огромное количество ключевых слов. И я здесь всегда обращаю на ключевых слова с очень высоким трафиком. Это годовой трафик, поэтому мы должны выделить то, что интересуется, э, то, что можно вынести конкретно в отдельные группы. Я четко вижу, это мастеров мужской стрижки, то есть курсы мужской стрижки, обучение – это точно, явно будущее раздельная страница, и я бы выделил его отдельно. Курсы мужской стрижки. Я, конечно, взял так его вот, на бу, но на самом деле вот курсом мужской стрижки я вижу этот запрос, и я вижу, что я этот запрос я бы по-любому бы обработал бы мужская стрижка, мужские парикмахеры вот взял бы вот этот запрос еще бы это собрал мужская стрижка и посмотрим, сколько он еще запросов найдет. Ну, как мы видим, еще сколько их нашло. огромный вид количество ключей вот она сейчас нашло. Смотрим, что мы из этой запроса выберем дальше. Тут есть универсал такой запрос. С нуля для начинающих. но это понятно, это для всех касается. Колорист. Колорист. Колорист. Такой есть парикмахер, колорист Челябинск. Почему бы мы бы не вынесем его отдельно? Потому что действительно люди интересуются. Это запросы курса колориста. Смотрим дальше. И, и, и, и, и, и как мы видим курсы, разряды и дальше уже идет. Смотрите, обращаем внимание, я глубоко не иду. Вот есть еще отдельно детский парикмахер. Детский парикмахер. Но как мы видим, я не буду выделять его под отдельную страницу. Детского парикмахера по одной причине не так уж и много людей интересуется обучением детскому парикмахерству. То есть мы перебрали все ключи. И, видите, детским спросили всего лишь раз. Под него я бы отдельную страницу не пилил. Почему? Потому что нет смысла. Мужская стрижка, да, действительно, есть отдельно Вот учатся парикмахеры мужской стрижки. То есть по умолчанию парикмахера мы воспринимаем как женского парикмахера, да, но курсы мужской стрижки они действительно отдельно, их можно выделить в отдельный. То есть парикмахер по умолчанию он некий универсал, который стрижет и женщин, и мужчин как бы, по умолчанию, да, но вот мужская стрижка в запросах выделяется отдельно. Вот на это нужно обратить внимание. То есть это не значит, что вам нужно создавать страницу курсы парикмахера, курсы женского парикмахера, курсы мужского парикмахера. Потому что женского не ищут. Зачем? А вот создайте в рамках страницы дополнительный раздел курсы мужской стрижки и курсы колориста. По поводу колориста мы еще, говорится, не проработали. Колорист, колористика. Здесь очень важно вот этот сленг, который вы должны понимать. То есть когда вы ищете что-то, ну, семантику подбираете. Вы должны ну, понимать, какие ключи, как говорится, люди ищут. Курсы колориста, как вы видите, ну, нормально набежало ключика. А, мы потом и все еще раз пройдем что-то с ними, но общую логику вы улавливаете, что действительно люди интересуются колористике. А, и это действительно такой популярный запрос. То есть, как мы видим, мы сейчас собираем только запросы на страницу услуг. Напоминаю, это вот наши страницы. То есть, вот наш первоначальный этап, как мы его должны были выделить. Но сейчас мы уже, говорится, причесываем страницу на будущий формат. Например, страница оформления бровей. Вот мы сейчас на ней. Архитектура бровей, то есть курсы бровиста, то есть мы видим, вот вроде бы все неплохо. Есть отдельно окрашивание, есть отдельно коррекция. Но я бы вот попробовал проверить окрашивание, сколько людей, ну, как бы, есть ли запрос. Да, курсы по покрашивания бровей, очень большой трафик для годового трафика, поэтому я бы в оформлении бровей сделал бы отдельно курсы по окрашиванию бровей и отдельно я бы сделал по коррекции. Да, действительно, обучение коррекция бровей. Интересно, как выглядит архитектор бровей? Ну и собственно, мы не забываем, что у нас может быть мусор. Мусор нужно всегда добавлять в минус слова. Москва, МСК. И минус слова, конечно же, мы всегда должны вот таким вот образом выделять, проверять и удалять. Они должны просто ну, не мешать нам работать с нашей семантикой. Поэтому они могут проскакивать. Это вы не застрахованы. Собирая семантику. Всегда минусы будут проскакивать, поэтому вы будете добавлять их, как говорится, по мере. И как мы видим, вот уже здесь, уже начинаются вот там вот курсы архитектуры бровей. Мне просто интересно, что действительно это ищут. Да, есть. И довольно большой трафик, архитектура бровей, обучение. Вот, вот, архитектура бровей, обучение, это наш ключ. А вот этот, точнее, вот так вот мы сейчас сделаем Это не наш ключ, а вот это наш ключ. И мы его закидываем. То есть видно ищут, значит даже при такой, ну как бы архитектура бровей обучения довольно-таки большой трафик. То есть я вот этот запрос, например, не проработал, то есть мы вот сейчас его возьмем и вот так проработаем. И коррекцию, ну, вот еще ключики нашлись. Я уверен, что по коррекции бровей я тоже найду ключи. Как вы видите архитектуры бровей, вот как бы тоже есть ключи, которые можно использовать непосредственно в составлении контента страницы. Я не буду останавливаться, сейчас мы собираем семантику, я буду потом рассказывать в следующих роликах, как использовать конкретную семантику для конкретной страницы, чтобы она начала ранжироваться на примере нашего сайта, либо любого другого сайта, который мне кто-либо пришлет. Не забываем ссылочки на сайт присылаем на текущем вебинаре, там всегда ссылочка для отправки сайта на участие, я буду их Выбирать и разбирать, либо в наших роликах, либо на вебинарах. Будет такая у нас традиция. И по этому поводу смотрите внимательно. Если мы сейчас пройдемся по ключам, которые мы нашли, мы увидим, что ключей действительно очень много. И вот есть такие группы, которые явно нужно разбивать. Ну, то есть, явно нужно разбивать. Почему? Потому что здесь есть очень много ключей. И здесь, например, сразу выделяется аппаратный маникюр. Вот мы его выделяем. Аппаратный маникюр. Огромная группа ключей по аппаратному маникюру. Почему нужно разбивать такие большие группы? Вам трудно будет их продвигать, если в них будет слишком длинный контент. Разбив ее внутри по страницам, вам будет ее легче продвигать и как услугу, и с точки зрения силы. То есть аппаратный маникюр мы отобрали. Потом у нас что есть еще из запросов? Вот вы видите, я сейчас иду к запросам и выбираю какие-то ключевые слова, которые являются триггерами. Так, школу это мусор. Маникюр школу. Это у нас попал мусор. Ну что есть Школа школу, вот Яндекс в этом плане немножко очень-очень, как говорится, слабенький. Пилочный маникюр. Даже такой есть. Нет, к сожалению, нет. К сожалению, это не страница запроса, очень маленький. Если мы идем ниже, ниже, ниже, то мы упираемся в то, что, как говорится, дальше идут просто повторы одних и тех же слов между собой. То есть, и, соответственно, если вы пересмотрите семантику, вы увидите, что ключей много. Но в цене об одном – обучение маникюру, цена, стоимость с дипломом, сертификатом. Просто в разных комбинациях. На самом деле, это нормальное явление для очень высокотрафиковых тематик. Разбивать такие, уже дальше, большую страницы нет смысла. То есть, если вы не видите четкое разделение по логике, это все запросы одной страницы. Такое нормально бывает, одна страница имеет огромное количество запросов. Вот яркий пример, это тот случай, когда кластеризовать дальше не нужно. Я понимаю, что наш кластеризатор раскластеризует. Почему? Потому что он бьет по словам. Но если вы видите, что с точки зрения смысла это все одно и то же, то при помощи обучения нашего же кластеризатора через синонимы, он вам и соберет огромный кластер из этой страницы по этой же логике. Поэтому да, действительно, здесь вот вы можете обратить внимание, есть очень много ключевых слов, они все идут по относительно одной тематике. Если момент, что всякие пошагово, это явно ключи. Э, господи, это явно ключи для блога. Поэтому пошаговые всевозможные ключи это у нас уйдут в блог. Инструкция. Пошагово. Это у нас, как говорится, вот всякие а нет, Всякие такие ключи это ключи для блога, для видеороликов и они ну, нужны для других целей. Поэтому вот сейчас вот мы, например, сделали семантики, мы ее сейчас выгрузим. Вот она у нас будет сейчас. готова. Вот она у нас есть. И вот наша архитектура, как говорится, нашего будущего сайта. Как мы ее видим? Вот мы ее теперь вот сейчас заходим сюда. В нашу карту. Вот это что мы делали, мы куда-то убираем. Допустим, она нам не нужна. Мы сюда вставляем нашу архитектуру. И вот наша архитектура, как мы ее продумаем, со всеми ее нюансами. Условно говоря, вот наши страницы. В каждой странице, ну, тут вот единственный момент она делает ссылки. Но ссылки, понятно, на документы, цель, которая у меня находится, ну, условно говоря, на компьютере. Поэтому они здесь не кликабельны. Любые другие сервисы позволяют ну, сразу же сюда и ключи подтянуть. Вот вы сразу уже пишите конкретное ТЗ, какая должна быть страница. Прямо вот в этом сервисе пишите четкое ТЗ программисту, четкое ТЗ копирайтеру. И вот у вас майндкарта, это вашего будущего сайта. Вы сюда прикрепляете ТЗ прогеру, там, там, ТЗ копирайтеру, там, ТЗ дизайнеру. Взяли, прикрепили себе сразу ссылки на эти все доки. И вот у вас по каждому странице прорабатываете отдельно, идете по каждой странице. Ошибкой многих является то, что собирается семантика оторвана, условно говоря, от сайта. Вся собранная семантика должна четко располагаться по всей архитектуре. То есть, как вы видите, я ничего не трогаю в остальных местах. То есть, у нас все задумано, как изначально было на нашем сайте, по этой структуре. И вот, например, я бы порекомендовал этому сайту да, расширить структуру страниц, создав новые страницы на основе собранной семантики. Как вы видите, обзор платных сервисов позволил мне очень быстро собрать семантику и не потратив на это особо много времени. Но если бы я делал, допустим, это при помощи бесплатных сервисов, это возможно было бы дольше, но я все равно бы пришел бы к этому результату. Я бы в кластеризаторе склеивал бы кластеры, которые являются однотипными и, соответственно, вышел бы рано или поздно на вот эти ключи, перебрав, конечно, гораздо больше ключевых слов. Наш пластеризатор позволяет это делать очень удобно, быстро и, как говорится, комфортно. В этом плане вы можете убедиться и проверить. Я все-таки собираю семантику более сложным методом, у меня просто есть определенные привычки. А как собираете семантику, вы напишите в комментариях, какими сервисами вы пользуетесь. Хотелось бы вот более детально вот получить фидбэк от всех вас. Ну и, конечно же, до новых встреч. Не забываем подписываться на наш канал. Нажимаем на колокольчик, чтобы получать уведомления в браузере. Ну и у меня есть подкасты, я выпускаю там свеженькие аудиоподкасты, планирую сейчас мы возобновить цикл словарь SEOшника, так что буду вас всех ждать, до новых встреч.